Привет, YouTube! Основная тенденция, которая затрагивает интерьер 2020 года – это стремление к экологичности. Мы все чаще говорим, что человек и природа неразделимы, поэтому все направлено на поиски этой самой утраченной гармонии и равновесия. Модные дизайнеры современности тоже подхватили идею экологичности. На рынке появляются целые коллекции мебель, светильников, которые сделаны из переработанного пластика. Покупая подобные арт-объекты для интерьера, вы не только приобретаете какую-то очень стильную и актуальную вещь, но и заботитесь об окружающей среде, потому что эта вещь сделана из столичного сырья. Сегодня мы живем в мире, в котором совершенно нет границ, они просто стираются. Естественно, данные тенденции отражаются на интерьерах. Сейчас, как никогда в моде, именно самобытность интерьера его персонализация. В тренде уникальный интерьер, полностью работающий на хозяина, отражающий его привычки, стиль жизни, увлечения. При таком экологичном подходе актуален зеленый цвет и живые растения. В максимальном количестве это могут быть растения, которые отдельно стоят в кашпо или целой композиции, зимние сады. Такой подход здорово приветствуется, потому что подчеркивается связь с природой. Также не теряет актуальности вертикальное озеленение. Целые стены с растениями, стены покрытые натуральным пухом, обилие дневного естественного света – все это по-прежнему популярно в 2020 году. Что касается обустройства дома, то сейчас отдают предпочтение лаконичности, простоте отделки и мебели, удобству. В принципе, логично. Современный дом должен расслаблять, давать ощущение умиротворения. Если нужно, то тишины. Это должно быть место, куда хочется возвращаться после работы, после шумного города, после каменных джунглей и бесконечных потоков людей, чтобы обрести гармонию и равновесие. В связи с этим, по большей части, современный интерьер должен быть нейтральным и спокойным, где преобладает природная цветовая гамма. Относительно стилистики, по-прежнему не сбавляет обороты скандинавский стиль. Он, конечно, уже трансформировался, поэтому более адаптирован под современную жизнь, но все равно служит своего рода фоновым стилем. Добавляя какие-то яркие детали, акценты, предметы из другого стиля, можно с этим базовым фоновым стилем работать и делать все, что захочется. Как и в прошлом году, очень популярный стиль минимализм. В этом стиле нет ни одной лишней детали. Характер минимализма выражается через фактуры и материалы. Также в 2020 году актуальны элементы рустикального стиля и ваби-саби. Например, какие-то необработанные поверхности дерева, к которому всегда хочется прикасаться. Задача такого интерьера – подчеркнуть единение человека с природой. Нынешний дизайн предлагает достаточно большую цветовую палитру, но самый актуальный оттенок – это бледно-зеленый или мятный. Этот цвет символизирует в первую очередь невероятную свежесть, легкость и воздушность. Второй тематический цвет светло-серый или голубой выбеленный. Он тоже является фоновым, но более сложным по цвету передачи, чем белый цвет. Многие уже устали от белого в интерьере, хотя он все еще остается на лидирующих позициях. Еще один распространенный цвет пирокота цвет обожженной глины. Оттенок очень сложный и глубокий, может быть насыщенным, постоянно разный, используется в любых проявлениях. Сейчас, так как никогда, в моде цвет черной смородины, сочетание пурпурного, фиолетового и розового. Тон очень сложный, глубокий и насыщенный. Отлично смотрится в современном интерьере, используется в текстиле, деталях и декоре, чтобы сделать обстановку гораздо богаче, изысканнее и вкуснее. Популярный и актуальный материал этого года – натуральное дерево во всех его проявлениях. Поскольку идет тенденция на использование природных материалов, естественно, сильно популярен камень. Это может быть и натуральный камень, и имитация камня, и плитка под камень. Также по-прежнему пользуется спросом белый мрамор с сероватыми прожилками. Не интерьерная классика. Его используют даже на кухонных фасадах. Сохраняется и очень усиливается тренд на использование металла. Это может быть ножки кресел, либо прикроватных столиков, либо журнальных столиков, тумбочек и даже раковин. Сочетание таких металлов, как золото и серебра, в одном интерьере не менее стильно и интересно. Их используют в виде брамления для зеркал, рамок для фотографий, либо других деталей. Что касается мебели, то сейчас очень актуальны мебели простых, понятных и лаконичных форм. Присутствуют даже некоторые отсылки к мебели 70-х годов, но только одна усовершенствована. Поставлена на красивые металлические каркасы с элегантными ножками. Если говорить о корпусной мебели, чаще всего она не имеет какой-то излишней фурнитуры, декоративных элементов. В классическом стиле каждый узор и декор должен быть оправдан. В спальной комнате используются огромные мягкие изголовья кровати. Причем это может быть изголовье не только в пределах кровати, но даже целые стены отделывают мягкими элементами. Спальня позиционирует как место, где можно расслабиться, почувствовать свободу от городской суеты и бесконечных дел. Мягкие изголовья как раз таки располагают к тому, чтобы в спальне было комфортно, уютно и спокойно. Также в интерьере спальни популярно устанавливать кровати с балдахинами, красивые металлические конструкции, либо деревянные. Если у вас огромные квадратные метры в спальне, туда можно поставить подобную кровать, которая будет очень красивой, стильно и главное уместно смотреться. Однако, если спальня маленькая или даже среднего размера, то конечно подобные кровати здесь не подойдут и будут выглядеть громоздко. Что касается шкафов и хранения вещей в целом, то сейчас актуальна максимально скрытая от глаз мебель. Закрытые гардеробные шкафы купе, какие-то замаскированные системы. Набирает обороты тренд, когда кухню полностью прячут за раздвижными перегородками, чтобы не отвлекаться на бытовые мелочи. К примеру, если дома в гостиной намечается вечеринка, можно просто задвинуть кухонный гарнитур и наслаждаться общением с друзьями. А что так можно было, что ли? В 2020 году популярное маленькое пространство. Ему уделяется большое количество внимания. В продаже появляются квартиры площадью 11 квадратных метров. На самом деле, если жить в мегаполисе, то такие мини-гнездышки не покажутся чем-то странным. Сейчас очень многие работают дома, пространство не должно быть статичным, потому что современный уровень жизни очень динамичный. Да ладно! Приветствуется использование трансформируемой мебели, особенно если у вас небольшая квартира. Различные многофункциональные элементы, которые можно постоянно менять и подстраивать под текущее настроение, стиль или образ жизни. Сегодня мы обратили ваше внимание на то, что актуально в интерьере 2020 года. Обратили внимание на новинки, трендовые цвета, материалы отделки, сочетания и модную мебель. А если мы что-то не учли, расскажите об этом в комментариях под видео. Подписывайся на наш канал, мы много знаем об интерьерах.